Привет, дорогие друзья, с вами Игорь Мерлин, и сегодня я вам расскажу несколько способов, как себя улучшить, и в том числе расскажу о том, как быстро и правильно принимать решения. Если вам эта тема нравится, поставьте прямо сейчас лайк и подпишитесь на мой канал. Игорь Игорьмерлин.com представляет Итак, дорогие друзья, как себя можно улучшить. Но некоторые скажут, я уже идеален, и мне ничего не надо улучшать. Но это будет не совсем так. Да, Вы сами, наверное, должны понимать, что всегда себя можно улучшить. Всегда можно у кого-то научиться. Всегда можно сделать так, чтобы то, что у вас не получалось, начало получаться. Либо переключиться на то, если это вот вообще никак, переключиться на что-то другое. Но для этого необходимо первое, что надо сделать, как я уже говорил, принять решение это сделать. Да. надо сделать, принять решение это сделать. <къех> так вот, про это вы уже знаете, если вы приняли решение и вот что-то такое вот это решение, например, глобальное, которое вы приняли, оно из себя как бы вытаскивает ряд таких решений, которые более мелкие. Эти более мелкие решения вытаскивают из себя еще более мелкие решения. Ну, например, вы утром просыпаетесь и думаете, вот мне что-то делать сегодня, я буду куда-то там, пойду на работу или не пойду. Приняли решение. Ладно, так и быть, пойду. Второе решение. Босиком мне по комнате ходить или в тапках? В тапках. Дальше. Чай или кофе? Понимаете, да? То есть одно решение тянет за собой ряд других решений. Записаться на консультацию к Игорю Мервину можно по ссылкам внизу. Так вот, мелкие решения принимать легко. Ну да, чай или кофе. Хочу чай или кофе. Или в тапках, или босиком. Но вот крупное решение – идти или на работу, там, заниматься ли сегодня моим проектом. Или, может быть, послать всех куда подальше и делать то, чем мне хочется. К примеру. И вот здесь-то и как говорится, собака порылась, вот сложно принимать крупные решения. Что для этого надо сделать? Ну, есть разные способы, например, все знают про всякие самурайские способы. На седьмом дыхании семь раз, семь раз вдохнули, семь раз выдохнули и приняли решение. Если вы решение не приняли, значит это решение типа не для вас. Вот. Но ну, это уже более продвинутый вариант. Как сделать так, чтобы научиться быстро принимать решения? А вот так, дорогие друзья, первая самая такая полезная техника, которую я, ну вот, я не знаю, я придумал или, или кто-то другой, ну вот как-то мне пришло в голову так делать и много-много, сотни, сотни моих учеников делают то же самое и у них получается. Что это за техника? Это техника, когда вы акцентируете внимание на том, что вы принимаете решения и эти решения мелкие. Начните с маленьких решений, чай или кофе. И себе внутри говорите, или шепотом говорите, или волосы говорите, я принимаю решение пить чай. Потом Я принимаю решение пить зеленый чай. Я принимаю решение это сделать на кухне. Я принимаю решение порезать вот этим ножом. Понимаете, о чем я? Вы свое сознание и подсознание приучаете к тому, что вы говорите я принимаю решение вот это, вот это, вот это, вот это. И когда вы таким образом потренируетесь на мелких решениях, крупные решения уже будет принимать намного проще. Потому что, дорогие друзья, чем крупнее решение, тем больше, ну, скажем так, душевных сил требуется там выйти замуж или не выйти. Да? Послать, не послать. Купить машину или купить там велосипед. Там, переехать в другой город или остаться здесь. Понимаете, то есть такие более-менее крупные решения. И вот когда вы потренируетесь на мелких решениях, у вас уже крупные решения будут идти легче. У вас будет такой жесткий, такой крутой, надежный навык принятия решений. Вы уже не будете бояться. Ну подумаешь, там, чай попить или кофе, или там, замуж выйти или не выйти, или замуж выйти за этого или за того, да? Дамы, Хлоп. Понятно, да? Вот, это один из методов, их много, давайте вот на этом остановимся, чтобы вы могли потренироваться. В других видео я расскажу вам про другие методы. И еще очень важно, как себя подготовить к принятию решения. Как себя подготовить к принятию решения. Ну, для того, чтобы, ну, например, у вас сложное решение, чтобы вам было легче, я вам сейчас расскажу тоже сюда же такой способ улучшения себя любимого или себя любимой. Вы берете бумажечку э, и пишите, пишите про э, сколько у вас решений. Например, у вас, э, ну, ну, допустим, три решения, три какие-то, а может быть, пять будет решений, будет пять решений. И э, для того, чтобы выбрать у этих решений какие-то критерии, надо их как-то вот сделать очевидными, потому что многие говорят, вот я не знаю, вот, э, один красивый, второй умный. И мне нравятся и красивые, и умные, да? Если бы нос Ивана Ивановича э, до глаза Петра Кузьмича да, до богатства э, ксенофонта э, этого э, там Сидоровича, то вот тогда бы мне такой подошел муж. Записаться на консультацию к Игорю Мерлину можно по ссылкам внизу. Так вот, дорогие. Составьте табличку и где пропишите, чтобы у вас было, например, ну давайте так, чтобы проще было У вас два каких-то, вы принимаете решения Сколько решений у вас есть, только и колоночек Колоночек, ну надо написать сначала, будет три колонки, если два решения, три колоночки Так вот, две колоночки это будет там первые, первая и вторая составляющая, x и y да? что вы, либо сюда, либо сюда, либо к умным, либо к красивым и потом в этой табличке, в шапочке вы пишете значит какой-то критерий например, ну как это сказать что со мной будет, вот как я буду там жить буду жить лучше там, или мне будет там легче вставать по утрам и если вы примете такое решение, там плюсик например если такое, там тоже плюсик второе, а что будет вот это тут плюсик, тут например минусик Тут минусик, тут плюсик, понятно, да, то есть делайте такую табличку, чтобы вам было что сравнить. Это знаете на что похоже? Похоже, когда вы приходите покупать, ну например, телевизор или а, покупать там платье да, себе дамы. Телевизор, понятно, там технические данные, там частота строчной развертки там и все-все-все такое, вот, <сёк> а платье вы хоть, вот красное, вот подходит вам к сумочке, к тому-к тому. К тому а к этому не подходит, или там слишком короткая, слишком длинная. Понимаете? И вы такую сравнительную табличку пишете, и потом вам будет намного легче принимать решения. Вот так, дорогие друзья, вот такие интересные простые способы, но они вам очень помогут продвинуться по жизни. Ну конечно, вы можете воспользоваться еще э, третейским судьей, да, чтобы к кому-то обратиться да, подбросить кости, да, бросить кости, сколько они там говорят, так, либо так, это да. Но это будет означать, что вы перекладываете ответственность. Или часто я, как коуч, ко мне иногда записываются на консультацию, я иногда провожу там бесплатные или бонусные консультации и говорят, «Мерлин, скажи, а вот мне вот это делать или вот это?» И, э, и я говорю, вот, а давай разберемся. То есть, понимаете, люди приходят переложить ответственность, типа, а потом, если не получится, сказать, это Мерлин, козел этот, даже хуже, даже крепче иногда. Вот он мне насоветовал, а это вот не сработало. Нет. Вы берите ответственность на себя, потому что все, что с вами происходит, это ваша зона ответственности. То есть это зависит от вас. Нет, Мерлина, мало ли что Мерлин наговорит, может он, Может, он проснулся не из той ноги. Но вот когда мы, например, в длительном коучинге работаем, у меня есть трехмесячные годовые программы. Вот тогда уже мы разбираем конкретно, начинаем с того, что э, разбираем, диагностируем, ну вот буквально недавно случай, вот девушка ко мне пришла, пишет, говорит «У меня все плохо, доктор, подскажите». Я говорю «Ну вы хирургу звоните и говорите, доктор, вы знаете, у меня все очень плохо, все болит, помогите мне». Чем он поможет? Ему надо пощупать, провести пальпацию, посмотреть, анализы, понимаете, да? Вот то же самое здесь что если вы кому-то доверяете, то надо, чтобы это был человек, уважаемый человек, чтобы бил, понимаете, да? Вот, чтобы вы доверяли этому человеку, коучу, например. Вот, если вы, например, мне не доверяете, то и не приходите, не надо. А кто доверяет, добро пожаловать. Понятно, да? То есть не надо перекладывать ответственность на других людей. Берите эту ответственность на себя. Потому что это ваша жизнь. И вам решать, что делать, а чего не делать. Вы можете конечно посоветоваться, проконсультироваться, но все равно последнее решение за вами. Как говорил один из моих наставников, можно привести лошадь на водопой, но никто не заставит ее пить. То есть в конечном итоге расхлебывать эту кашу придется вам. Поэтому думайте головой. Да, а еще я бы сказал, что вот конечно гороскопы может быть если вы слушаете, слушаете, но все равно фильтруйте. Что-нибудь там вам на А вам потом с этим жить. Ладно, еще приведу пример. Был у меня парень, один знакомый из Киева, не буду называть. Вот. Это было давно, где-то лет 10 назад. Лет 10 назад. И я там, мы там бизнес строили по Украине там. Вот, приехали команды из Москвы, значит, там бизнес, то все это 10 И он мне говорит, ты знаешь, я вот я посмотрел по гороскопу. И мне в гороскопе написано, что в 2015 году мне прям так будет переть, прям все у меня. Что я буду возиться? Наступил пятнадцатый год. И что вы знаете, внимательно следите за рукой. да? Ничего не получилось. 16-17 до сих пор он где-то там болтается, что-то у него. Вот, да. А, а уже даже вот в каком пятнадцатом году он сказал, как мне 38 лет стукнет, у меня все будет и ничего нет, понимаете, потому что не было плана, если у вас нету плана... Записаться на консультацию к Игорю Мерлину можно по ссылкам внизу. Имеется в виду план действий, да, план к чему вы идете, нет цели, то ну и ничего не свершится, потому что с нами происходит сегодня то, о чем мы думали вчера, а завтра произойдет то, о чем мы думаем сегодня. Нормально? Вот так, дорогие друзья. Итак, с вами был Игорь Мерлин. Обязательно поставьте лайк под этим видео, если вы еще не поставили. И подпишитесь на мой канал. На этом все. С вами был Игорь Мерлин. Пока-пока.